Ах, молодость, молодость! Как давно это было? 25 лет назад вы пришли в эту школу. А сейчас я смотрю и почти никого не узнает. Друг мой, да столько времени прошло, не буду, но... Интересно, а банкет будет? Есть волнение, это же не главное. А что главное? На нас посмотрите Я вижу, что эта неугомонная четверка Что-то опять затевает Интересно узнать, что именно Ваше Преосвященство Да не хотели мы ничего другого Просто пожелать удачи Этим дамам и господам И поприветствовать их Вот как А кто допустил, чтобы они сюда собрались Без моего ведома Ваше Преосвященство Я знаю, что нужно делать ну-но, -ну, миледи, что это вы еще придумали? Господа мушкетеры заявляют, что сюда пришли пускники, так сказать, этого учреждения. Ха-ха, надо на это просто проверить. Вот и все. Зададим им пару вопросов и дело в шляпе. Что еще за вопросы? Давайте скорее, а то так есть хочется. Мартос, Ваше Я думаю, наши гости с этим прекрасно справятся. Так ведь, друзья? Да. Мы сейчас это проверим. Итак, любую задачу учитель решит и круг от квадрата легко отличит. Ленющий размер, пример, сосчитает в уме. Что он за учитель? Скажите мне. Он в речи ошибку мгновенно. Слышит, он много читает и грамотно пишет. Диктант он любой написал бы на пять. Что он за учитель? Попробуй учитель. сказать. Учитель. Его главнее в школе нет. Есть у него свой кабинет. Он знает, что помочь и наказать готов. Альбомы, мольберты и разные краски. Он сам мог художником быть бы вполне. Что он за учитель? Скажите зло, вам... зло. Зло. В корзину мечи он легко забивает. Всегда в волейбол, в баскетбол он играет. Его вы сосед не слышите, что Что он за учитель? Ответьте скорее. Всего. Если кто-то за ним может, он немедленно поможет. Есть сироп, зеленка йод, голова болит, живот. Хочешь градусник, не Нет, болеть не стоит в школе. Все ж, заболел, не плачь, миг тебе поможет. Достань для нас. Любой рассказ она вам даст. Где книга каждая стоит, она покажет объяснит. Конечно, это не аптекарь, а школьный наш. Привет, Ваше преосвященство, думаю, выпускники отлично справились со своей задачей. Ну что ж, это точно. Так и быть. Веселитесь. Разрешаю. Может, мы споем? Давайте! Школьная <свят> дружба, дружба, наверх. век! Ведь наш девиз один за всех И все, все за Пока-пока, пока, пока, пока чувая пельмень на шляпах Французским мы блеснем, я си могу. Опять и брать, и красная брат, И в своей юбилей у нас на плану, И нас опять на сцену занесло. Артистов пригласить не по карману. Пара -пара -пара -пара. Неужто вам покой не по карману,